Уважаемые коллеги, учащиеся и пользователи сети Инстаграм, вы знаете, как вся наша страна, как все мы с вами готовились отметить День Великой Победы, 75-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Но ситуация разворачивается таким образом, что мы с вами вынуждены будем этот Великий Праздник отмечать в режиме самоизоляции. В связи с этим Казанский Федеральный Университет запускает сегодня литературно-творческую акцию «Помним, читаем, творим» посвященную году памяти и славы 75-летию сотня победы в Великой Отечественной войне. Чтобы стать участником акции необходимо с 30 апреля по 9 мая в своем аккаунте в социальной сети Instagram разместить с хэштегом «Помним». Читаем, творим, видеозапись чтения литературных произведений, посвященных Великой Отечественной войне и Второй мировой войне на разных языках, видеозапись вокального или инструментального исполнения музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, фото творческих работ, посвященных Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, рисунки, арт-объекты, изделия декоративно-преплотного искусства. И так далее. Подробнее об условиях участия вы, уважаемые друзья, можете узнать на сайте Казанского федерального университета, либо на сайте Института филологии и межкультурной коммуникации, ответственного за организацию этой работы, а также на сайтах наших генеральных партнеров. Это прежде всего Татарстан Новый Век, ГТРК Татарстан, ТатМедиа, ТатарИнформ, Институт Каюма-Насари нашего университета и сайт, как я уже говорил, нашего Казанского федерального университета. Это Универ ТВ Казанского федерального университета. Лучшие работы будут рекомендованы для размещения на медиаплатформе КФО или генеральных наших партнеров. Уважаемые друзья, давайте же мы все будем вместе хранить нашу великую историю, нашу великую культуру, нашу память.